всем привет друзья вы зашли на мой канал который посвящается покеру я очень рад всех вас видеть и сегодняшнее видео посвящено одному турниру в котором я занял шестое место это попал в финальный стол турнир проходил почти 9 часов для меня помимо всего прочего на мое удивление крупнейший рум отследил мои раздачи, я не знаю, я порядка около 10 лет знаком с покером, но такое для меня впервые, чтобы какой-то вот рекламного ролика Покер Стас решил сделать как сказать из моего турнира взял раздачи и создал видеоматериал, который был прислан мне на почту с извещением, что вот мы для вас сделали такой вот эксклюзивный ролик но прежде, чем смотреть этот ролик, я хотел бы вам показать концовку, в принципе, три минуты того турнира, где, как я повторю, занял шестое. Мы увидимся вновь Тихо ветер ночной будет петь о своем И на миг забыв, что такое, любовь, мы с тобой Человек с ним Нации вдвоем Встанут на Ну, валет вот, а почему больше? почему так получилось, ну, финальный салон переехал. Да, конечно, что... так, но... что Ладно, а сейчас, друзья, давайте посмотрим тот видеоматериал, который, в принципе, обрадовал меня, говорю, я очень благодарен Poker Room, Poker Stars, что обратил на меня внимание. как Не считаю, что я такой прям сильный какой-то выдающийся игрок, но тем не менее, конечно, так опыт есть. Ну, было приятно, конечно, получить э, такой видеоролик. То есть это, я так скажу, что дорого стоит, если понимать это правильно. Знаете, я так задумался над этим роликом. В принципе, он небольшой, там около двух минут. Если бы я его получил, например, в начале своей там покерной карьеры, например, там, может, первый месяц, может, первый год, я, наверное, бы ничего не понял. Я просто бы посмотрел, и так бы... Ну, и пришел этот ролик. Но когда... Э, я понимаю, что все-таки после долгих лет, когда вам ничего как бы не приходило, то есть, в принципе, я только играл, и там была такая переписка, ну, никто меня там мои видео турнира никто не обрабатывал никто не просматривал то есть я играл в одно лицо а здесь конечно я получаю такой видеоматериал но просто нет слов и давайте конечно посмотрим как было создано. With the bubble not too far away, you got involved in some nice action. Two players going to the turn. That's a straight there. One, two, three, four, five. Yeah, that's a straight. Checking. A pretty quick bet. And boom goes the dynamite. Taking some serious time here. All you can eat here comes the call time to make like a telemarketer and call shows a straight and that'll do it the hand is over drawing dead no surprises here it's still over a straight takes it down some good action there with the final table in sight you went on a wild adventure Two players. Still pre-flop. Kings. Always a good way to start proceedings. Clangers. Gets things started with a raise. There's a three bet. And boom goes the dynamite. There's the shove. Snap call. Like a nerd with a hot chick's phone number, he calls immediately. Show me a winner. Behind for now. Needs to improve. Stranger things have happened. Five cards to come. Pretty good flop. Flop me something good. Still ahead with one card to come. Always a sweat though. And the river doesn't change anything. It holds. Takes it down with a set. What a roller coaster of a hand. And now we come to the moment when your tournament journey reached its end this is the moment ahead for now can you dodge got it in good and that's all you can ask for was an awesome run but didn't quite get there congratulations bad luck on your tournament exit but still sixth place close one and we hope to see you back at the tables Very soon. Спасибо, кто смотрел данное видео, а мы увидимся в следующем.